У фермера овца сбежала, а бирка от нее осталась. И он ее не выкидывает, бережет. Хорошая бирка, я помню эту овцу. А вдруг вернется? Тебя не просто признали вольным, тебя еще вольным каменщиком признали. Схема простая. Капитан судна. Остается человек. Ну, во-первых, в позитивном праве прописано было. Морское право, хочешь не хочешь. Все на благо человека. Под этим словом спрятали название юридического лица. То есть можешь контролировать свои эмоции. Но с другой стороны, надо их использовать. Континентальный шельф, внутренние моря, особая экономическая зона. Все. По единому торговому кодексу. А это обычная вексельная право. Натуральный вексель прям. И у него в руках оказалось вместо одного документа целых три. То есть, тройной документ, сшитый нитками. Паспортно-визовый бланк. А, АВАЛИСТ, ответственный по данному ВЕКСЕЛю, я собираюсь управлять сам, своим имуществом. Для них самое простое – это просто спрятаться. ТРАССАД, то есть, банк, есть ВЕКСЕЛЬ, на сумму 6 миллионов, немножко заторчали. Заплатите. Я, короче, дописываю слово «трата». Договор аренды персональных данных им закидываю. А нам юристы сказали с вами не общаться. Они акцептировали их же методы к ним применять. Как хозяин на своей территории. Я назначил себя технокоролем. Любая бумага – это вексель. Значит, поставьте апостол. Во, Вот это наш вексель. Вот поэтому мы будем работать. Товарищи мировой судья не понял. Поэтому взыскать с этих товарищей по векселям получилось это 16 килограмм золота. Товарищи не поняли. Пришлось им директора поменять. Они мне уже задолжали полтора миллиона. Я дал интервью россии 24 То есть они меня назвали «Вольным каменщиком». Это тот, кто строит систему. Мы перестраиваем систему. А между мной и Богом посредников нету. Тут там чиновника взяли, тут чиновника, там у них такая чистка идет все. Самого должностного лицо со стороны ЗАГСа подтвердило, должник остался прежний. Какие важные <с вещи надо показывать народу.